Россия работает над чудовищной 72-метровой подлодкой. Российская судостроительная промышленность нередко инициирует довольно странные проекты для нужд ВМФ и потенциальных иностранных заказчиков. Одним из них является военно-морская платформа «Страж» Центрального конструкторского бюро морской техники МТ, Рубин. На днях предприятие сообщило о разработке второй модификации этого причудливого изделия. Этот вариант имеет максимальный состав вооружения, малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает Страж опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей, цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Рубина. Страж представляет собой гибрид корабля и подводной лодки. Платформа должна уметь нести службу как под водой, так и на морской глади. Основное предназначение изделия – патрулирование заданной акватории. Вторая версия «Стража» отличается от первоначальной более крупными размерами, длина – 72 метра, и водоизмещением – около 1300 тонн. Также корабль получил энергетическую установку, способную разгонять его до 21 узла, почти 39 километров в час. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы. А сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении, отметили в рубине. Помимо отсеков под размещение торпед, ракет и пушки, «Страж» имеет два герметичных многофункциональных «Ангара», в которых по желанию заказчика могут быть размещены лодки, вооружение досмотровых групп, беспилотник и другие типы полезной нагрузки. Пока ныряющий корабль существует только на чертежах и в макетах «Рубина». Очевидно, что воплощение столь смелой концепции патрульного корабля в железо можно ожидать только с получением заказа на постройку опытного образца или после заключения контракта на поставку. Вероятность того, что Рубин найдет для стража покупателя, не слишком велика. Такой вывод основан на том, что к проекту ЦКБ МТ много вопросов именно концептуального характера. На предприятии утверждают, что страж будет обладать такими преимуществами, как возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями, неожиданно их перехватывать, избегать неблагоприятных погодных условий, шторма, скрываясь под толщей воды. Однако вышеперечисленные качества не являются критичными для патрульного судна. Порой ему как раз необходимо демонстрировать свое присутствие, отбивая тем самым охоту у неприятеля нарушать границу или покушаться на ресурсы охраняемой экономической территории. Конечно, внезапность тоже имеет определенное значение. По этой причине современные патрульные платформы строятся по технологии радиолокационной заметности, которая предполагает применение радиопоглощающих материалов и минимум геометрических выступов. Например, на вооружении ВМФ находятся патрульные корабли проекта 22160 водоизмещением 1800 тонн. В них как раз интегрированы технологии стелс. Правда, этот выбор продиктован еще и тем, что они являются корветами-универсалами. В патрульном исполнении они уходят на дежурство с артиллерийской установкой ак 176 м 01 а когда может потребоваться вступить в серьезное противостояние с противником оснащаются модулем под стрельбу 8 крылатыми ракетами. Если говорить о кораблях погранслужбы ФСБ, то они вообще не представляют собой какой-то шедевр инженерной мысли, этого в принципе не требуется. Для дальних плаваний погранслужбы использует корабли проекта 22460 «Охотник» с полным водоизмещением 750 тонн и корабли проекта 22100 «Океан» водоизмещением до 3200 тонн. Между тем, «Страж априори» будет технически сложным и, как следствие, в разы более дорогостоящим изделием, чем любой патрульный корабль дальней морской зоны. На ныряющей платформе придется устанавливать оборудование для подводного хода и, по всей видимости, создавать новую достаточно мощную энергоустановку, либо серьезно дорабатывать один из дизель-электрических агрегатов, который есть сейчас в ВМФ. Большие расходы потребуются и на создание принципиально новых герметичных отсеков, которые должны быть удобны в эксплуатации. Нельзя забывать и о том, что корабли и субмарины изготавливаются из абсолютно разных материалов. Если конструкторы решат, что большую часть дежурства страж будет проводить под водой, то с целью снижения шумности, обеспечения достаточных глубин погружения и для достижения иных важнейших качеств, им придется применять материалы для подлодок. В ином случае использование стандартных корабельных конструкций просто не позволит эффективно действовать в морских пучинах. Такой корабль не сможет проводить под водой много времени, глубоко погружаться и будет постоянно нуждаться в ремонте. Конечно, можно допустить, что конструкторы Рубина утаивают определенного рода информацию о назначении стража. В частности, разумно проектировать ныряющий корабль для ведения разведки, исследования морского дна огневой поддержки морского десанта и осуществления диверсионных операций. В идеале детище Рубина должно являться по-настоящему многофункциональной военно-морской платформой. Но как бы ни было на самом деле, нет оснований полагать, что это причудливое изделие будет эффективнее выполнять задачи корвета и неатомные субмарины. Это фактически погоня за двумя зайцами, над водой страж будет уступать корвету, а под водой, стандартный дизель электрической подлодки. Оценивая целесообразность проекта «Рубина», трудно обойти стороной неудачную попытку СССР разработать корабль под названием «Дельфин», проект 1231. Он должен был стать гибридом ракетного корабля и подводной лодки, повысив скрытность применения ударного вооружения, в том числе ядерного, в условиях потенциального конфликта. Инициатором этих работ стал тогдашний советский лидер Никита Хрущев известны немалым количеством взбалмошных идей. Работы стартовали в конце 1950-х годов в ЦКБ-19. Но после тщательной проработки тактико-технических характеристик стало понятно, что серьезных преимуществ такое изделие ВМФ СССР не предоставит. Более того, с учетом колоссального количества совершенно новых технических решений стоимость строительства дельфинов оказалась неприлично большой. Тем не менее, находясь под давлением властей, конструкторы продолжали выкручиваться, пытаясь придать кораблю новые возможности. Так были разработаны подводные крылья из титана и стали, а корпус платформы получила строскулые и глиссирующие формы. Ключевыми недостатками Дельфина, помимо дороговизной технической сложности, были малая дальность подводного хода и скромная глубина погружения, которая не позволяла уходить от средств противолодочной обороны. И в тех и современных условиях такой корабль без труда обнаружит любой противолодочный вертолет и субмарина. Гипотетическим преимуществом ныряющего корабля могла бы стать возможность оперативного погружения с целью ухода от ракетного удара. Однако о времени ухода под воду дельфина и стражи ничего не известно. А данные, которые есть по подлодкам, свидетельствуют о том, что гарантировать безопасность платформы при ракетной атаке невозможно. Зачем же вроде бы уважаемая КБ с действительно великой историей создает такой причудливый тип военно-морской техники, да еще и с не самым лучшим бэкграундом? Ответы на этот вопрос могут быть самые разные. Однако как представляется появление Стража, отражает общий тренд объединенной судостроительной корпорации, который заключается в том, чтобы предлагать потенциальным заказчикам разные типы изделий с перспективой дорогостоящего мелкосерийного производства. При этом весь остальной мир давно идет по пути достаточно строгой унификации, наращивания количества выпущенных в одной серии единиц и повышения технологической преемственности между военно-морской платформами. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.